Средствами массовой информации создается у людей понимание магических действий только через призму заклинаний, чего только стоят культовые книги и фильмы о Гарри Поттере. Волшебные палочки, заклинания – все это формирует у людей определенные стереотипы понимания, и эти стереотипы понимания начинают навязывать искаженное понимание природы реальной магии и того, каким образом она производится. И это не просто теоретические разглагольствования, а факт. Где-то чуть больше полугода назад ко мне в гости заглянул писатель Юрий Васильевич Сергеев, известный многим как автор книги «Княжий остров». Юрий Васильевич происходит из казачьего рода и обладает от природы паранормальными способностями. В былые времена он вполне мог бы при правильном развитии своих способностей стать витязем, боевым магом, но времена настали другие – но он, тем не менее, последнее время активно занимается поиском и пропагандой древних русских боевых искусств. Он ездит по стране и встречается с сохранившимися до наших дней мастерами казачьего спаса, живы и других видов древнего славянского боя, из которых позже вышли в искаженном виде китайские и японские стили боевых искусств. Это тема отдельного разговора, но один мастер русских стилей борьбы под псевдонимом «Кудияр» показал Юрию Васильевичу, как нужно входить в состояние скалы, когда мышцы тела превращаются в камень. Природный дар и заклинания позволили Юрию Васильевичу войти в состояние скалы очень быстро, и он мне рассказывал о своих необычных ощущениях, когда ему в этом состоянии били кулаками по груди, а его грудь при этом гудела, как пустая бочка, и он не чувствовал какой-либо боли. Он говорил о том, что сам видел, как Покудияру в состоянии скала били доской, которая, столкнувшись с его грудью, разлеталась в щепы. Рассказав все это, Юрий Васильевич предложил мне продемонстрировать, как он будет входить в состояние скалы. Он начал произносить слова заклинания, кстати, весьма любопытного по своему содержанию, а я в это время наблюдал, как каждое произнесенное им слово – Полетая тот или иной поток и формируется, если сказать образно, определенный узор из потоков первичных материй. После этого для меня стал понятен механизм входа человека в состояние скалы. Поняв сам механизм входа в это состояние, я уже мог легко расплести все эти потоки и вернуть все к тому как было. И мог я это сделать и на расстоянии, но мне было любопытно почувствовать состояние скала, поэтому я подошел к Юрию Васильевичу и легко коснулся его груди своим указательным пальцем. В момент касания мышцы его груди были сродни камню, но через несколько секунд после касания все исчезло. Юрий Васильевич был чрезмерно удивлен исчезновением состояния скалы, а я получил практическое подтверждение своего предположения, почему волхвы проиграли черным магом, скрывающимся под видом проповедников новой религии, которую тогда называли греческой, культ Дионисия. Во время своего трехдневного практического семинара в марте 2010 года я вспомнил об этом случае. Во время выступления я стараюсь не повторяться, стараюсь придумать новенькое, что-нибудь эдакое, необычное. И хотя я только один раз снимал состояние скалы, но я расплел потоки, создавшие заклинания, и был уверен, что спокойно их сплету в обратном порядке. И хотя я был уверен, что моя память меня не подведет, ведь после моего опыта прошло несколько месяцев. Я все-таки немного волновался, но вся моя сознательная жизнь, как воина, была связана с тем, что мне каждый раз приходилось решать новую для себя задачу, и после этого никогда не было попыток применить ко мне во второй раз тот же метод атаки. Поэтому отобранных на сцене мужчин я быстро вел в состояние скалы мысленно, и только свои первые удары по груди добровольца я делал не очень сильными, проверяя надежность сплетенного мною мысленно состояния скалы. Каждый последующий удар я делал все сильнее и сильнее, и уже через пару минут я наносил довольно-таки сильные удары, и каждый доброволец даже не реагировал на них. Но стоило мне только снять это состояние, как каждый доброволец болезненно реагировал даже на слабый мой удар. Для участников семинара все это выглядело столь необычным, что я, почувствовав состояние зрителей, предложил желающим самим убедиться в реальности происходящего – Вернув несколько человек в состояние скалы, я предложил желающим из публики проверить самим реальность происходящего. Один парень вкладывал всю свою силу в свой удар в солнечное сплетение, и к его удивлению никто даже не реагировал на такой удар, хотя в обычном состоянии человек должен был скрючиться в три погибели и хватать воздух ртом. А при сильном таком ударе человек может даже погибнуть, а мужчины в состоянии скалы даже за ухом не чесали. Конечно, подобное впечатляет, после этого я научил добровольцев самим входить в это состояние вдоль секунды. Оглядываясь в не такое уж и далекое прошлое, становится обидно за наших предков, которые оказались в таком бедственном положении еще и от того, что считали, что противник будет сражаться честно, это во-первых. А во-вторых, они забыли или от них скрыли слова бога Иерарха Перуна, который передал будущим поколениям славяно-ариев, что после катастрофы, вызванной падением луны Фаты на Мидгард-Земле, останутся только волхвы-хранители, а по-современному – Библиотекаре. И хотя они и могли делать кое-что, особенно то, что могло выглядеть зрелищно и удивить толпу, но они не были боевыми магами и пользовались для своих действий созданными ранее заклинаниями, механизмы действий которых они не понимали, и через какое-то время сами волхвы-хранители были уверены, что действуют слова заклинаний. А ведь те, кто создавал эти заклинания, прекрасно понимали, какие и для чего потоки материи они заплетают тем или иным заклинанием, и подбирали именно те слова, которые в состоянии транса влияли на нужные для определенного цели потоки материи, текущие через тело заклинателя. Именно по этой причине многие заклинания не несут в себе смысла, а представляют собой словесный каламбур. Но именно словесный каламбур и обеспечивает переплетение нужных потоков в нужном порядке для достижения того или иного результата заклинания. И причина создания просветленными заклинаний была проста. После последней планетарной катастрофы было мало людей действительно просвещенных, а была огромная необходимость в практических магах. Поэтому просветленные нашли, как им тогда казалось, единственное верное решение – отобрать людей, имеющих природный дар, Научить их входить в состояние транса, а дальше дать им набор словесных кодов и объяснить какой словесный код заклинания к какому результату приводит. И все, казалось бы все просто и гениально, если бы не одно но. Со временем все дружно забыли, для чего были созданы заклинания и кем, и тем более практически никто не понимал, что происходит во время заклинания. В результате очень быстро заклинания превратились в догму, в своеобразную религию магии. И этим все сказано. Догматизм волхвов-хранителей, переросший в религию магии, и стал причиной того, что на момент прихода черных магов-крестителей на земли русов, они смогли победить волхвов. Волхвы-хранители со временем просто превратились в священников ведической традиции, а ведь ведическая традиция – это прежде всего миропонимание космического уровня, основанное на атеизме. К сожалению, возрождающаяся сейчас ведическая традиция ничего общего не имеет с настоящим ведизмом, а вновь повторяет искаженную традицию, основанную на догматизме. Вне сомнения, люди должны помнить своих предков, знать и понимать их обычаи, а вот последнего, то бишь понимания, к сожалению, в ново ведизме и не наблюдается. Людей современного мира тупо заставляют славить славянских богов согласно иерархии, и не поясняют при этом людям, что наши предки называли богами людей, которые при своем развитии вышли на уровень творения, другими словами, людей, которые силой своей мысли могли влиять на пространство и материю, в большей или меньшей степени. Но они были и всегда оставались в первую очередь людьми, только людьми с большой буквы. Наши предки всегда говорили своим соседям, что мы дети и внуки наших богов, не невольники или рабы, а именно дети и внуки. А сейчас многие, восстанавливающие ведическую традицию, накладывают на нее свое искаженное восприятие и заставляют слепо и тупо повторять славицы в честь того или иного славянского бога, даже не понимая причину того, зачем это делали наши предки, до того, как на землю русов пришло кровавое христианство. Все дело в том, что в то время у славяно ариев еще не были заблокированы генетика и сознание. В то время у славян ариев на уровне генетики существовала прямая связь со светлыми иерархами, которых они называли богами. Так вот, в силу того, что после последней планетарной катастрофы, отбросившей всю цивилизацию Мидгард-Земли на уровень каменного века, большинство выживших и их потомки не могли самостоятельно защищаться от отрицательного влияния темных сил, особенно во время Ночи Сварога. Произнеся славицу тому или иному иерарху-богу, наши предки таким образом восстанавливали свою связь с ним и попадали под защиту, под защитное поле того или иного иерарха, вне зависимости от того, на какой планете Земле он находился. Чтобы обеспечить оптимальную защиту для максимального большинства славяно-ариев, каждый род славяно-ариев обращался к своему богу-покровителю но даже имея энергетическую связь с иерархами-богами на телепатическом уровне, которая усиливалась при мысленном или словесном обращении к тому или иному иерарху-богу, нашим предкам не удалось защитить себя таким образом от влияния темных сил. В первую очередь, потому что социальные паразиты были уже готовы блокировать эту связь с иерархами-богами славяно-ариев. И в итоге темные силы смогли нейтрализовать эту защитную связь, и в результате этого, не имея более внешней защиты высоких иерархов света, люди родов славяно-ариев остались практически беззащитными против действий темных, особенно во время последней ночи Сварога. Если бы было по-другому, мы бы сейчас жили в пределах Великой Ведической империи. А сейчас обращение к предкам-богам уже ничего не дадут по нескольким причинам. И главная причина невозможности получения защиты от того или иного бога-иерарха наших предков заключается в том, что практически все потомки славяно-ариев заблокированы действиями социальных паразитов в течение последней тысячи лет. Псевдомировоззрение, навязанное современным русом социальными паразитами, сделало свое черное дело. Весьма сильно нарушена генетическая связь со светлыми иерархами наших предков. И только через просветление знаниям Возможно восстановить эту связь, и что самое главное, свою генетическую память, которая позволит современным русам вернуть себе не только свободу, но и реализовать потенциал, заложенный в генетике славяно-ариев. Так что славиться каждый день в честь того или иного иерарха бога наших предков ничего не дадут, это просто сотрясание воздуха, и поэтому насаждение всего этого несет в себе опасность. И эта опасность прежде всего в том, что таким образом никто и никогда не получит помощи, а слепая вера в это может привести к критической ситуации, это во-первых. А во-вторых, подобные обращения делают людей пассивными, так же как и христианство, так как славиться в честь богов и иерархов в настоящее время, ничем не отличается от молитв в христианской церкви, только активность самих людей может изменить ситуацию. Кто этого не понимает и заставляет людей тупо повторять славиться как молитвы, вне зависимости от того, понимает все это или нет, вольно или невольно служит социальным паразитам. Социальным паразитам все-таки удалось заразить многих русов амбициозностью, в худшем смысле этого слова. Вместо того, чтобы просто делать благие дела для своего народа, многие начинают выяснять между собой, кто круче, еще ничего не сделав. Действия реальные, а не кухонные сражения, сами покажут людям, кто настоящий лидер и кто радеет за свой народ не на словах, а на деле. Все-таки социальные паразиты добились немалого. В душах многих русов появилась червоточина. Эта червоточина – след долгого влияния на русов социальных паразитов через рабскую философию христианства. Это и последствия того, что в последнюю тысячу лет в кавычках случайно совпавшись с последней ночью Сварога, как внешними, так и внутренними врагами уничтожались лучшие сыны и дочери русов и других коренных народов Руси, вне зависимости от того, как она называлась в эту эпоху торжества черных сил. Это и последствия того, что в последнюю тысячу лет, особенно в 20 веке, активно уничтожалось и искажалось духовное наследие наших предков. Правда о великом прошлом наших прародителей, коверкался и искажался наш язык, Единый народ русов разделили искусственно на три разных народа – русских, украинцев и белорусов, пользуясь тем, что часть русов, украинцы и белорусы, временно попали под власть других народов, которые им навязывали свою культуру, свой язык, свои традиции, и хоть так и не смогли, но отпечатки этого остались. Малоросы, как раньше называли украинцев, в свой язык вплели многие слова из польского, немецкого, венгерского и румынского языков. И чем западнее, тем более выражено это постороннее влияние на прямых потомков русов-скифов. Так называемый украинский язык появился в 19 веке, когда малорос Тарас Григорьевич Шевченко, используя русский алфавит и русскую грамматику, записал в малоросский диалект и назвал его украинским языком, отразив в самом названии его суть – диалект окраины Руси. И это произошло в середине 19 века. До этого времени нет ни одного художественного произведения, нет ни одного документа, написанного на украинском языке. А Киевская Русь к современной Украине не имеет никакого отношения, ибо на землях Киевской Руси говорили на русском языке, как хорошо его знали и говорили на нем многие народы Западной Европы до X века и даже позже. Вот таким образом социальные паразиты разделяют единый народ на части, а потом еще натравливают новоиспеченных украинцев на русов. А ведь украинцы и есть русы тоже. Брата натравливают на брата и при этом еще и радуются, когда подкупленная на деньги социальных паразитов небольшая часть украинцев превращается в украинских нацистов, ненавидящих все русское. А если учесть, что украинцы это часть русов, говорящих на малорусском диалекте, то по сути они ненавидят самих себя и своих предков, ибо в Киевской Руси жили русы и говорили они на русском языке. Желающим возмутиться, предлагаю не спешить кричать о церковнославянском языке, так как церковнославянский язык появился в XIV веке, когда Киевской Руси уже не существовало. А до этого времени правоверные христианские священники читали в церквях проповеди на новогреческом языке, а в самой Киевской Руси люди говорили на русском языке, а не на украинском, который возник из малоросского диалекта только в середине XIX века. «Разделяй и властвуй» – это основной девиз социальных паразитов, чего только стоит их операция по уничтожению Венедов и Лютичей, западных русов. Используя ложь и клевету, социальные паразиты натравливали эти мощные союзы племен западных русов друг на друга. И усмехая, смотрели, как по их лживому науськиванию русы резали русов. А потом, когда эти союзы племен русов ослабели от братоубийственной войны, руками уже прозомбированных немцев – вырезали остатки этих племенных союзов. В этом геноциде западных русов выжило только немного лютичей, которые позже стали называться литовцами, которые сейчас даже не понимают того, что они относятся к родам святорусов. Меня порой удивляет детская наивность и чистота наших предков, которые верили врагам, так как не понимали того, что кто-нибудь может лгать. «Если ты сам не лжешь и не обманываешь, это не значит, что и остальные поступают так же». Конечно, всего этого не могло бы произойти, если бы не было среди каждого народа своих доморощенных паразитов, которые ради своих собственных амбиций, алчности, корысти, своей неудержимой похоти и так далее, готовы были предать всех и вся, родину, честь и совесть своих близких, но при всем при этом местную пятую колонну социальные паразиты использовали только на начальных этапах, так как местные социальные паразиты преследовали свои собственные интересы, они следовали планам внешнего архитектора социальных паразитов. Поэтому внешние социальные паразиты опирались в основном на выпистыванных собственными руками паразитов, которые с молоком матери впитывали паразитическое мировоззрение. Только когда это произошло, у внешних социальных паразитов дела пошли в гору на нашей Мидгард-Земле. А все пошло у них очень хорошо после того, как созданные социальные паразиты, вооруженные суперфашистским мировоззрением, стали захватывать у других народов социальные ниши, связанные с торговлей, которую они превратили в паразитическую. И произошло это с захватом власти иудеями в Хазарии в седьмом веке нашей эры. Создав торговую паразитическую систему в Хазарии, иудеи, будучи инструментом внешних социальных паразитов, создали так называемые торговые фактории. Практически во всех странах. Эти торговые фактории стали метастазами паразитической системы в еще здоровых социальных организмах. И со временем эти метастазы переросли в раковые опухоли, которые погубили практически все социальные организмы, в которых появились. И даже после того, как в 965 году нашей эры князь Святослав разгромил Иудейскую Хазарию, и она перестала существовать. Созданные до этого времени торговые фактории продолжали свою черную работу по захвату власти в тех странах, в которых они были созданы, из небольших метастаз-паразитизма превращаясь в раковые опухоли. И со временем кукловоды этих торговых факторий стали сначала тайными правителями, а позже и явными правителями этих стран. Кстати, по поводу торговых факторий. Торговые фактории иудеи создавали в больших городах и городах, имеющих стратегическое значение. Свои торговые фактории иудеи обносили высокими крепостными стенами, за которые чужих, гоев, практически не пускали. И не только чужих, даже свои вынуждены были ждать у закрытых ворот торговой фактории, если они не успевали к закрытию крепостных ворот фактории. В этих маленьких государствах внутри государств были свои армии, судебная система в строгом соответствии с законами Торы, вне зависимости от того, какая политическая и законодательная система существовала за пределами крепостных стен торговых факторий. Фактории отгораживались крепостными стенами сами, иудеев никто не заставлял этого делать. Это сами иудеи отгораживались от гоев, которые позволяли им жить на своей земле. Позже торговые фактории стали называть «гетто» и вкладывать в это понятие отрицательный смысл. Гораздо позже местечковые иудеи стали жаловаться на весь мир, плачать в жилетку о том, что это, мол, гои загоняли их в гетто, читай торговые фактории, и притесняли, что является полнейшей ложью. На самом деле все обстояло с точностью до наоборот. Иудеи всегда изолировали себя от коренных народов стран их приютивших, и сами обносили крепостными стенами свои поселения-фактории. О паразитических методах действий торговых факторий можно более подробно почитать в моей книге «Россия в кривых зеркалах». Но кроме паразитической торговли, иудейские торговые фактории занимались тем, что выискивали у представителей знати, среди которых им позволяли поселиться, разные патологические наклонности, такие как алчность или разного плана сексуальные отклонения – Бережно и терпеливо доводили эту патологию до крайности и активно продвигали таких людей к вершинам власти. А когда им это удавалось, к сожалению, почти всегда, управляли этой страной через своего ставленника, очень быстро ведя страну к обнищанию и развалу, а сами при этом наживались сказочно. Высосав жизненные соки из одной страны, иудеи перемещались в другую, и все повторялось вновь. При этом иудеи еще на полную катушку в своих грязных планах использовали так называемый «Институт иудейских невест». Так что социальные паразиты каждого народа или нации после появления в странах иудеев становились прирученными и полностью управляемыми куклами. Куклами все скелеты в шкафу, которых были известны иудеям. При этом эти скелеты в большинстве случаев ими же и были созданы. Что-то меня вновь занесло на повороте, и пора возвращаться на главную дорогу моего повествования». Ситуация с куклами получила весьма неожиданное продолжение. Не в том смысле, что их стали выращивать вновь, а в одном из последствий кукольной деятельности. Когда наш друг Дэвид еще не уничтожил свою собственную куклу-клон, его клон успел убить его друга и соратника, которого мы знали под именем Марно. Конечно, это, скорее всего, его кодовое имя, по которому было бы очень сложно вычислить человека, который стоял за ним. Так вот, Арно был убит куклой Дэвида, когда он открыл дверь, будучи полностью уверенным в том, что перед ним его лучший друг и соратник. И последнее, что отпечаталось в его угасающем сознании, это образ друга, который с ухмылочкой нажимает на спусковой курок, и он с удивлением наблюдает, словно при незамедленной видеосъемке, как вылетевшая из ствола с глушителем пуля вращается, плывет в потоках разгоняемого воздуха, и с треском, разрывая ткани его тела, пронзает его сердце. Не самое приятное последнее воспоминание. После смерти Арна с почестями похоронили, на его могиле установили памятник. На этих похоронах присутствовал и настоящий Дэвид, которому было особенно тяжело от осознания того, что Арна был убит именно его куклой-клоном. У кого-то оказалось весьма странное, если не сказать извращенное чувство в кавычках юмора, если это можно назвать юмором. В Дэвиде в то время чувствовалась вина, вина от осознания того, что в последний момент своей жизни его друг подумал о том, что это он его убивает. Конечно, Дэвид прекрасно знал, что сущность Арна так не думает, так как Дэвид не один раз общался с его сущностью после гибели. Но в угасающем сознании друга четко отпечаталось удивление от происходящего. Ко всему прочему, Арно был еще и важным звеном в и так не очень густой цепочке светлых, которые посвятили свою жизнь в борьбе с социальными паразитами. И без него в тот момент было невозможно завершить очень долго и тщательно подготавливаемую операцию светлых сил на Мидгард-Земле. Поэтому возникло необходимость вернуть его к жизни. Но как такое возможно? Ведь человек уже похоронен, на его могиле стоит памятник, для всех он мертв. И его уже полностью вычеркнули из списка живых со всеми потекающими из этого последствиями. Если его просто тем или иным способом восстановить, то даже в случае успеха возникает множество проблем, как чисто бюрократических, так и чисто человеческих. И хотя есть немало фильмов, в которых умерший возвращается в мир живых, но даже в фильмах такое воскресенье из мертвых вызывало целый ряд проблем, как реальных, так и фантастических. Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Но только река настоящего имеет материальную форму, гармоничную с нашим собственным существованием. Мы даже не задумываемся над тем, как сами плывем из прошлого в будущее через настоящее. Каждый миг нашей настоящей жизни становится прошлым, а будущее – настоящим. Мы вдыхаем воздух из нашего будущего, а выдыхаем в наше прошлое. Стоит этому процессу прерваться, и прервется наша жизнь. Выдыхаемый нами воздух, насыщенный углекислым газом, для нас уже в прошлом, но он никуда не исчезает, в то время как вдыхаемый воздух он в нашем будущем, но и он уже есть. Даже на таком простом примере наглядно видно, что прошлое, настоящее и будущее существует одновременно и материально, так как вдыхаемый из будущего воздух уже существует, так же как и выдыхаемый нами воздух никуда не исчезает. Только вдыхаемый нами из будущего и выдыхаемый в прошлое воздух отличаются друг от друга своим химическим составом. Другими словами, материя из будущего, проходя через настоящее и попадая в прошлое, изменяется и уже отличается от той, которая была в будущем. И это изменение происходит в настоящем. Конечно, это понимание только одного мига нашей жизни, но это понимание отражает не только процесс дыхания, но и все остальное происходит по тому же принципу, понимаем мы это или нет. Но на примере с выдыхаемым и выдыхаемым воздухом понятно, что выдыхаемый воздух по своему химическому составу отличается от вдыхаемого. Все дело в том, что многие другие процессы не столь наглядны, но это не означает, что прошлое, настоящее и будущее не связаны между собой в единое целое и не существуют одновременно. Просто при переходе будущего через настоящее в прошлое происходят более кардинальные изменения материи, чем при дыхании. Если бы не было растительного мира, который восстанавливает содержание кислорода в атмосфере, преобразуя при этом углекислый газ в биомассу, у человека не было бы будущего и не только у человека. Поглощаемый при жизнедеятельности кислород в атмосфере довольно-таки быстро бы закончился, и не было бы уже никакого будущего для человека, если бы углекислый газ из нашего прошлого растения не превратили бы в кислород нашего будущего. Получается, что растения в своем настоящем поглощают углекислый газ из нашего прошлого и создают кислород для нашего будущего. Никто этого не замечает, и для многих подобные рассуждения покажутся несколько странными, для кого-то вполне возможно ненормальными, и только потому, что людей приручили мыслить шаблонно и не задумываться над тем, что произносится. Потому что если любой думающий человек задумается над подобным рассуждением, то вне всякого сомнения поймет, что описанная выше есть истина, Просто все эти маленькие незаметные процессы тесно связаны между собой в непрерывном взаимодействии. И мы на все это не обращаем внимания, а зря. Если бы человек не был столь слеп и хотя бы изредка смотрел на окружающий нас мир природы и зашоренными глазами ребенка, то подобные вещи были бы для человека очевидными. Но в силу того, что все забыли о том, что время – это условная единица, введенная для удобства взаимодействия между людьми, а в реальности его нет – а есть цепочки процессов изменения материи. Для большинства людей даже такой простой пример одновременного существования прошлого, настоящего и будущего является сложным для понимания. Так или иначе, даже на этих простейших примерах видно, как все тесно переплетено в природе. Выдыхаемый человеком воздух является для него прошлым, а для растений, поглощающих углекислый газ, выдыхаемый человеком воздух является будущим. В то время как вырабатываемый растениями на солнечном свету кислород является прошлым для растений и будущим для человека. Все уже запутались или еще нет, а это лишь простейший пример многомерной непрерывной логики. Вот такие вот бананы, а ведь именно в этом направлении должно развиваться сознание человека при правильном развитии. И в этом социальные паразиты напакостили. Ну что ж тут поделаешь, такова их суть. Но если у кого-то мозги не закипели, то тогда ему становится предельно ясно, что множество протекающих одновременно и неодновременно процессов тесно связаны друг с другом. Но если у кого-то мозги не закипели, то тогда ему становится предельно ясно, что множество протекающих одновременно и неодновременно процессов тесно связаны друг с другом, и любое изменение одного из этих процессов вызывает изменения во всех прочих происходящих в настоящем прошлом и будущем. И как предельно ясно из приведенного выше объяснения, прошлое первого процесса служит будущим для второго, а его прошлое – будущим для первого, и так далее, и тому подобное. Поэтому, чтобы изменить прошлое, необходимо менять весь спектр процессов в прошлом, настоящем и будущем. Необходимо менять все в процессах, текущих из будущего в прошлое и наоборот. Поэтому, когда встал вопрос о том, как можно сделать так, чтобы погибший и похороненный Арно появился живым, да так, чтобы не возникло никаких проблем, я лично ничего другого не придумал, как создать так называемую «петлю времени». «Петлю времени» я называл такой подход чисто условно, для простоты, в то время как на самом деле пришлось создавать альтернативное будущее для всей Мидгард-Земли, начиная с того момента, когда Арно был еще живой, и не допустить его гибели, а ту реальность, в которой он погибает со всеми соответствующими последствиями, отвести в сторону, создав таким образом Старицу Реки Времени, полностью изолировав. В результате такого действия альтернативное будущее с того момента, в котором Арно жив и не погибает, становится единственным и реальным настоящим и будущим, и не только для него, и не только для Арно, но и для всей нашей планеты а отведенное в Старицу уже случившееся будущее, в котором Арно мертв и похоронен, становится альтернативным, и потом его можно разобрать на кирпичике. При завершении такой работы никто даже не заметит, что что-то изменилось, потому что для всех Арно никогда не умирал, и его не хоронили. О том, что нечто подобное происходило, будет помнить только тот, кто не подвергался всеобщему изменению в своем сознании, а только в материальном мире, в котором исчезла могила Арно с надгробным камнем, и даже сам Арно ничего не знал и ничего не помнил о том, что он умирал, что его хоронили. Для него самого в его жизни ничего этого не происходило. Да и не нужно было ему это знать и помнить. Конечно, было бы гораздо проще воскресить только Арно, но в мире, в котором он уже умер, воскрешенному Арно уже не было бы места, и его жизнь после воскрешения превратилась бы в ад. И этому есть библейский пример с воскрешением Лазаря – в Новом Завете приводится пример того, как Иисус Христос воскрешает Лазаря через четыре дня после того, как он был похоронен, и его плоть уже начала разлагаться. Согласно Новому Завету, воскрешение Лазаря настолько обозлило книжников и первосвященников, что они приняли решение убить и воскрешенного, и воскресителя. И если в прошлом воскрешенный человек мог уехать в другое место, где его никто не знал, и спокойно жить, то в наше время подобное просто невозможно – особенно если человек занимал значимое социальное положение. Хотя если умерший еще и не похоронен, и о смерти человека еще никто не знает, возможно и простое воскрешение, когда только восстанавливается поврежденное тело, и сущность возвращается в свое тело. Приходилось мне с помощью Светланы делать и подобное. Как-то в один из дней нам сообщили о том, что одного нашего друга, шейха Амаля, отравили, и его тело в его личном самолете отправляют на родину. Когда мы нашли его тело, оно уже летело в его личном самолете домой. Рядом с его телом сидел его доверенный человек, который сопровождал его. Надо сказать, что мы со Светланой успели вовремя. Если бы он долетел до своей родины, все обстояло бы гораздо сложнее. А так о его смерти знали только несколько человек. Так вот, когда мы вычислили тело Амали в летящем самолете, то я немедленно приступил к действию. Светлана, как всегда, стала моими глазами и ушами а я полностью сосредоточился на полном восстановлении тела. На это ушло несколько минут, и вскоре на щеках Амаля появился румянец, и еще через несколько минут он открыл глаза и встал прямо на глазах ошеломленного случившимся его помощника. Можно только представить, что испытал этот человек, который был очень далек от всего такого. Но он был верным и преданным Амалю человеком, и поэтому не стоило больших трудов уговорить его хранить молчание по этому поводу, да и логически рассуждая, кто бы поверил человеку, который бы заявил, что на его глазах умерший несколько дней назад человек воскрес и стал даже здоровее, чем был до своей смерти. Его бы просто объявили потерявшим рассудок. В современном мире, в котором вульгарная наука, которая не может объяснить практически ничего, тем не менее вбила в массовое сознание людей свои ложные понятия. Заявление о том, что человек видел, как мертвый встает из гроба и как ни в чем не бывало продолжает жить, вызовет у слушающих подобное сомнение в психическом здоровье говорящего. Этому человеку Амаль сказал, что от переутомления он впал в кратковременный литаргический сон, который перепутали со смертью. Такое объяснение легко легло в его сознание и в сознание летчиков самолета Амаля, и было спасительным для психики этих людей. Психика далеко не каждого человека способна выдержать такое потрясение. Вообще-то, психика человека всегда пытается спрятаться за удобное объяснение, и даже у людей, которые вроде бы должны иметь свободное от миропонимания. Такое прятание мне пришлось наблюдать после выступления Дэвида Копперфильда. Это было последнее мое посещение его выступлений до моего отъезда. Оно состоялось в пригороде Сан-Франциско, и наши друзья пригласили туда меня и Светлану. К сожалению, Светлана так и не смогла приехать в США, так как власти США отказались ей выдать новое разрешение на въезд в страну, что в принципе было нарушением, но об этом будет сказано позже. Билеты друзья купили за несколько месяцев до представления, и когда стало ясно, что у Светланы не получится приехать в Сан-Франциско, я предложил ее билет Михаилу Дехта, который, кстати, никогда до этого не был на представлении Дэвида Копперфильда. Дэвид Копперфильд в тот день демонстрировал много интересного, как реальные вещи, так и трюки из багажа иллюзионистов. Каждое реальное действие требовало больших запасов потенциала и сопровождалось большой нагрузкой, и поэтому после реальных деяний Дэвид Копперфильд показывал трюки из своего богатого репертуара. И это понятно. И вот он демонстрирует на сцене реальное действие. Я это действие видел в первый раз. На большом экране в зале демонстрируется прямой эфир с берега Тихого океана, с одного из островов Гавайского архипелага. Камера в зале и камера прямого эфира с Гавайских островов синхронизируются. На экране в зале все зрители наблюдают берег океана, песок прибрежной полосы, на который с шуршанием накатывают волны и с таким же шуршанием откатываются назад, оставляя за собой полосу мокрого песка. На прибрежный песок кладется довольно-таки большой кусок белого полотна. Все это камера в прямом эфире демонстрирует на экран зала. Дэвид Коперфилд становится спиной к залу и несколько раз бросает в зал наполненный воздухом шар, который скачет от ряда к ряду до тех пор, пока кто-нибудь из зрителей его не поймает. Счастливчик выходит на сцену, затем еще один, еще один и еще. Набрав таким образом 4-5 человек, Дэвид Копперфильд просит своего помощника сделать на поляроид его фотографию с этой группой людей. Просит их всех подписать эту общую фотографию, кладет ее в карман своего пиджака, заходит за специальную ширму, через которую видно его силуэт, в клубе дыма исчезает из зала и, в то же самое мгновение, поднимается из-под покрывала на Гавайском берегу, достает только что сделанную фотографию в зале со всеми подписями. Думаю, нет необходимости говорить, что Дэвид Копперфильд продемонстрировал тогда телепортацию из зала на берег одного из островов Гавайского архипелага. Большинство зрителей зала восприняли телепортацию как классный трюк, и все. Для зрителей так проще, не надо ломать голову над тем, чтобы думать. Отличное зрелище и все. Но Михаил Дехта был не просто обывателем, он был свидетелем и участником многих невероятных событий, и должен был бы реагировать несколько по-другому. Когда же я спросил его о впечатлении о телепортации, меня удивил его ответ. Он заявил о том, что, мол, трюк был неплохим. Михаил даже в мыслях не допускал того, что все происходящее было реальным. Ему тоже было проще думать так, несмотря на то, что даже самый простой анализ продемонстрированной телепортации однозначно говорит о том, что все было реальным. У Дэвида Копперфильда нет брата-близнеца, у него есть младший брат, но не брат-близнец, и который внешне сильно от него отличается. Можно допустить наличие у него абсолютного двойника, что сомнительно, но голос, манера говорить, мимика и жестикуляция появившегося на берегу Тихого океана человека были абсолютно такими же, как и у самого Дэвида, который, ко всему прочему, достал из внешнего кармана своего пиджака и показал сидящим в зале в пригороде Сан-Франциско фото, сделанная им в зале, со всеми подписями тех людей из зала, с которыми он сфотографировался на глазах у всех сидящих в зале. Фотография, сделанная поляроидом – особая фотография. Она всегда существует только в одном экземпляре. Даже если допустить, что использовался особый поляроид, совмещенный с цифровой фотокамерой, изображение с которой было мгновенно передано на Гавайи, там ее должны были распечатать, поместить в нечто похожее на фотографию, сделанную поляроидом, и каким-то невероятным образом поместить во внешний карман чудо-двойника, полностью закопанного в песке, то каким же образом на этой фотографии оказались подписи всех тех, кто был запечатлен на этой фотографии, ведь Дэвид Копперфильд ни на минуту не отдавал эту фотографию кому-либо из своего персонала в зале. Можно еще долго описывать невозможность другого объяснения, кроме одного – телепортация. И вот Михаил Дехта, человек, который должен был понимать, по крайней мере, что к чему, предпочел закрыть глаза на очевидное. Так чего требовать от простого обывателя, малообразованного и далекого от понимания таких явлений? А ничего другого ожидать не приходится. Проще повесить ярлык «трюк» и пойти потом спокойно спать, удивляясь тому, до чего додумались нынешние иллюзионисты и тому, как далеко шагнул технический прогресс человечества. Так что помощник Амаля, скорее всего, с радостью и облегчением принял версию кратковременного литаргического сна на фоне стресса, но возвращение к жизни человека через несколько дней после смерти не является чем-то таким уж невероятным. Известно много достоверных случаев, когда шаманы Сибири возвращали людей к жизни через девять дней после смерти. Конечно, такое было возможно во время холодного времени года, когда распад тканей человеческого тела или вообще не происходит, или очень сильно замедлен. Конечно, возвращение к жизни умерших шаманами было возможно тогда, когда тело было целым, когда голова, ноги, руки и органы оставались на месте, и организм человека не был необратимо разрушен болезнями. Поэтому наиболее интересен для меня был случай, когда пришлось собрать нашего друга Дэвида по атомам, в прямом и переносном смысле этого слова. Один раз он все таки прозевал бомбу в своей машине. Когда машина с ним за рулем тронулась с места, прогремел такой мощный взрыв, что от него практически ничего не осталось. И мне со Светланой пришлось собирать Дэвида заново, собирая каждый его атом. Конечно, это не значит, что мне пришлось бегать и ловить каждый атом, который был частью его. Это заняло бы много лет, и пришлось бы соединять в той же последовательности, что было до взрыва, атом за атомом. А так как я человек ленивый, то придумал метод, исключающий охоту за каждым атомом из тела. Этот метод можно сравнить с перемоткой пленки назад, когда разбитая тарелка взлетает в руки человека и вновь оказывается целой. Когда пуля летит из пораженного тела обратно в ствол оружия, и кровь, брызнувшая из раны, затекает обратно в рану, а сама рана на глазах исчезает, и человек стоит снова живой и невредимый. В обычной жизни такое возможно сотворить только при обратной перемотке пленки – но жизнь это не пленка, да и перемотанная назад пленка при проигрывании вновь повторяет то же самое. Целая тарелка падает на пол и разлетается на кусочки, которым и склеивание навряд ли поможет, и пуля снова вылетает из ствола оружия и силой бьет в тело человека, с треском разрывая ткани тела и разбрызгивая вокруг кровь. И сколько раз не перематывай пленку назад, все будет повторяться вновь и вновь. В принципе, в таких случаях вновь применяется петля времени, только небольшая, так как нет надобности изменять все и вся, а только одну ситуацию со взрывом машины. Нужно не только вернуть ситуацию до взрыва машины, но и блокировать взрыв заложенного в машину заряда, причем необходимо было все сделать так, чтобы взрывное устройство... Просто не сработало, и тогда вообще никто и ничего не заметит. Несработавшее взрывное устройство рано или позже найдут или люди Дэвида, или организаторы покушения ее снимут сами и еще долго будут разбираться с тем, по какой такой причине не сработало взрывное устройство. В этом отличие такой работы от перематывания пленки назад. Происходит еще и изменение событий. То, что уже произошло, не происходит никогда. В этом маленькое отличие такой работы от простой перемотки пленки назад в прошлое. И в этой работе особое значение принимают мелочи. Я сосредоточен на самой работе, а Светлана описывает в деталях, что происходит во время этой моей работы, что дает мне возможность быстро и эффективно действовать. В этом случае мне не надо отвлекаться на поиски и сканирование информации. На время работы Светланы становится моими глазами и ушами, позволяя мне полностью сосредоточиться на решении той или иной задачи. Любая моя мысль тут же проявляется в реальности, и потому как и что происходит, я делаю выводы о том, что нужно изменить, что добавить, чтобы задача была решена оптимально, и при этом ничего не было упущено. И все возникающие по ходу дела задачи нам удавалось решать практически без ошибок с первого раза. Каждый раз, когда удавалось решить ту или иную задачу, у меня возникало сильное ощущение того, что каждая из решенных задач была еще и проверкой испытанием. У меня постоянно присутствовало чувство, что я, мы находимся под постоянным наблюдением, и кто-то ожидает, что и как я сделаю в той или иной ситуации. И одним из самых неприятных для меня испытаний стала смерть моего отца. Он умер 31 августа 1994 года. 30 августа я последний раз говорил с ним по телефону. Я не реже одного раза в неделю звонил своим родителям, и мы со Светланой рассказывали о наших делах, Слушали новости из дома. В тот день было все как обычно, ничего не предвещало беды. У меня ничего не екнуло в сердце, хотя обычно я хорошо чувствую такие вещи, так же как и мама, которая всегда знала о событиях, как и о плохих, так и о хороших, еще до того, как они происходили. Она многих удивляла на своей работе в детской поликлинике, когда говорила людям, работающим там с ней вещи, которые они еще сами не знали, и она всегда оказывалась правой. А тут ни у кого не зазвонил колокольчик, ни у мамы, ни у меня, ни у Светланы, которая очень любила моего отца, и он полюбил ее сразу, с первого знакомства, когда я представил ему Светлану как свою жену. А тут ничего, это говорит в первую очередь о том, что он не должен был умереть в тот день. Я не говорю, что мой отец был абсолютно здоров, но он не был обделен силой, и хотя от природы он получил здоровье как у быка, но не щадил себя на работе, работал за десятерых, и дружил с зеленым змеем. Особенно сильно его здоровье подорвал один случай. Как-то мы возвращались домой из Кундрючки, Орловского района Ростовской области, куда мы ездили практически каждое лето во время отпуска родителей и наших летних каникул. Тогда мы с трудом получили билеты на проходящий поезд, и отец залез на верхнюю полку и быстро уснул. Проблем с билетами туда у нас никогда не было, а вот обратно получить пять билетов на проходящий поезд на маленькой железнодорожной станции Орловская было практически невозможно. А если учесть, что поезд на этой станции стоял всего несколько минут, то каждый может только представить скорость, с какой мы все, нагруженные чемоданами и сумками с гостинцами от бабушки, неслись к поезду, чтобы успеть найти нужный вагон и успеть в него погрузиться. Поэтому нередко мы сперва добирались до города Сальска, который был довольно-таки крупным железнодорожным центром. Поезда в Сальске стоят минут 15-20, в зависимости от того, какой это поезд. Ну и в Сальске с билетами на проходящий поезд тоже было туговато. А если учесть, что нам нужно было 5 билетов и желательно в одном вагоне, то становится понятно, что нам приходилось довольно-таки долго сидеть на чемоданах, пропуская нужные поезда один за другим, и стоять у окошка кассира не отходя, так как не только мы пытались попасть на проходящие поезда. И вот в одну из последних поездок летом к бабушке мы, как всегда, с большим трудом погрузились на нужный нам поезд, и отец, намаявшись погрузкой, забрался на верхнюю полку и крепко уснул. В один момент поезд резко дернуло, и он упал со второй полки на металлический угол нижней полки. Удар был сильным, и отец долго чувствовал боль в груди от этого ушиба, с болью он вышел на работу, на которой большие физические нагрузки были нормой. Гораздо позже выяснилось, что он тогда при падении сломал несколько ребер, и они срослись неправильно, в результате чего в правом легком образовался абсцесс. Это, конечно, выяснилось гораздо позже. В 1982 году ему удалили опухоль вместе с верхней долей левого легкого и начали лечить абсцесс. В то время я был студентом и учился в Харьковском университете, и не мог поехать ни домой, ни в Москву, в результате чего отцу удалили верхнюю долю левого легкого вместе с опухолью. К сожалению, тогда не было телефона ни у нас дома, ни у меня. Чтобы связаться с родными, мне приходилось идти на переговорный пункт и звонить маме на работу в детскую поликлинику, в которой она работала, и очень долго набирать номер снова и снова, пока не попадал на свободные гудки телефона. И тогда я еще не пробовал воздействовать на болезнь на расстоянии, так как, во-первых, у меня студента не было телефона, чтобы попробовать дистанционное воздействие. А во-вторых, я тогда только-только начал изучать свои возможности и что я могу делать. Но в следующем, 1983 году, его положили в клинический институт Моники надолго с предварительным диагнозом саркома, но не спешили делать операцию, так как у него был обширный абсцесс левого легкого, точнее нижней доли его и врачи не рисковали с операцией. Для меня это было удачей, потому что мы с мамой приехали летом на мои каникулы в Москву его проведать, и я начал активно работать и с его саркомой, и с абсцессом. Я давал ему огромные нагрузки, и он хорошо их держал, хотя после моей работы порой у него начинались небольшие легочные кровотечения. Все дело в том, что я не мог долго оставаться в Москве, и это вынудило меня работать с ним на пределе его возможностей. Но это дало свои результаты. Вскоре диагноз саркома легкого был снят, и обширенный абсцесс тоже практически исчез. Второй раз мне пришлось вновь заняться состоянием здоровья отца после того, как у него случился инфаркт. Это был 1991 год, последний год перед нашим отъездом в США. Отец приехал в Москву на обследование в Монике, где работала мамина сестра. В этот раз отец лежал в клинике несколько месяцев. Когда я вернулся из своей очередной поездки в Москву и узнал о том, что отец лежит на обследовании, то немедленно навестил его вместе с мамой, которая приехала проведать его из минеральных вод. И вновь я работал с ним, на этот раз уже с его сердцем. В июне месяце со мной приезжала проведать отца и Светлана, которую я представил отцу как мою будущую жену. Мы приезжали к нему со Светланой практически каждый день, и я продолжал с ним работать. Вскоре новые исследования показали, что ему стало гораздо лучше, и он уехал домой в весьма хорошем состоянии, и после этого практически не жаловался на сердце. И вот 31 августа 1994 года раздается звонок, я поднимаю трубку, и мама сообщает мне, что отец умер, причина смерти отказала сердце. Он спал в зале, мама в другой комнате, и она даже не услышала, как он умер, а обнаружила его утром уже мертвым. Я просмотрел ситуацию и увидел, что отца убили, нанеся удар по сердцу, которое все-таки уже не было таким крепким и сильным, как раньше. Убили моего отца так же, как убили и отца Светланы, чтобы сделать мне в кавычках приятное, в отместку за то, что я отказался сотрудничать с мировым правительством и за то, что мы со Светланой столько насолили этим паразитом своими действиями. Новость застала меня врасплох, я долго сидел в своем офисе, душевная боль заполнила меня всего». Я сидел и вспоминал своего отца, на душе было очень тяжело. Особенно от понимания того, что его убрали из-за меня, чтобы сделать мне больно. Им удалось сделать мне больно. После этого у меня появилась первая седина на волосах, и с каждым годом ее становилось все больше и больше уже от другой душевной боли, когда я терял своих друзей-соратников и не имел возможности их спасти. Для меня самым тяжелым было перенести гибель друзей-соратников. Я чувствовал свою вину за их смерть. Мне было бы проще погибнуть самому, и это некрасивые слова. Мне приходилось бывать во многих ситуациях, в которых я был на волосок от гибели. Смерть видел в лицо и не один раз, так что это не провода, а правда. Так или иначе, я всегда чувствовал вину, когда гибли друзья-соратники. Свою вину я чувствовал как следствие того, что я не все продумал и не все сделал, чтобы не допустить гибели других. Что если бы я сам действовал в той или иной ситуации, то я бы скорее всего не пострадал и никто бы не пострадал, и все остались бы живы, хотя я и понимал, что на войне совсем без жертв обойтись практически невозможно. Также я понимал, что в этой войне погибали не только мои друзья-соратники, но и многие из тех, кого я не знал лично, но от этого их невидимый для большинства подвиг ради других не становился меньше, и их гибель была не меньшей потерей, чем гибель тех, кого я знал лично. «Гибель моего отца была актом мести мне. Испробовав многие способы физического устранения меня и Светланы, паразиты решили досадить мне именно таким образом. Они мне сделали больно. Я любил своего отца, несмотря на его недостатки. Но он не был бойцом невидимого фронта. Как многие мои друзья-соратники, от его жизни или смерти в мире ничего не изменится. Мир не станет ни лучше, ни хуже». Мой отец просто человек, который дорог мне и другим его близким и друзьям, не более и не менее. К тому времени я уже знал, что могу вернуть его в жизни, я к этому времени делал это уже не один раз и в самых невероятных случаях. Если бы я это сделал, никто бы никогда не сказал бы мне и слова. Но от жизни и смерти моего отца не зависело будущее Мидгард земли, как это было в случаях, когда я возвращал из царства мертвых друзей-соратников. И поэтому, несмотря на то, что я имел возможность вернуть его к жизни, несмотря на то, что он мне дорог, я даже не пробовал это сделать. Так как, согласно своей совести, я не имел права это делать только потому, что он мой отец, и я его люблю. Ведь каждый живущий на Мидгард земле человек рано или поздно теряет близких людей – отца, мать, брата, сестру, детей, любимых. И каждый из потерявших этих близких хотел бы видеть их живыми. И если бы я вернул к жизни своего отца – Каждый из этих людей имел бы право требовать, чтобы им вернули их близких и дорогих людей, и я бы не имел морального права отказать им в этом. И тогда на нашей планете наступил бы самый настоящий хаос. Не скажу, что мне легко далось решение даже не попытаться вернуть его к жизни, но это было единственно правильное и справедливое решение, несмотря на то, что оно было тяжелым. Возвращаясь мысленно в свое прошлое, начинаешь понимать, что каждый твой поступок, каждый твой шаг – Каждое принятое тобой решение – это еще и проверка тебя на вшивость. Ведь именно в таких критических ситуациях проявляется истинная суть каждого человека. Когда у человека все хорошо и замечательно, легко быть правильным, когда такая правильность еще и выгодна, и при этом ты ничем не рискуешь и ничего не теряешь. Совсем другое дело, когда ты отстаиваешь свои позиции, когда со всех сторон так называемого здравого смысла такое отстаивание несет проблемы и только проблемы, когда теряет дорогое не кто-то другой, а ты сам. В таких ситуациях любая фальш, даже малейшая, испаряется, исчезает мгновенно и показывается то, что есть на самом деле. Пока я могу твердо заявить, что вне зависимости от ситуации я не изменял своих убеждений и позиций, Вне зависимости от того, чем для меня это может обернуться, и надеюсь, подобное уже не произойдет никогда. Смерть моего отца была неожиданной и не только для меня, но и для него самого. Конечно, он кое-что знал о том, что со смертью физического тела жизнь не заканчивается. Я ему немного объяснял это, но одно дело знать теоретически, а совсем другое дело испытать это практически». Пробиться телепатически через мою защиту у отца не было возможности, как, впрочем, и у всех остальных. Поэтому, когда я немного отошел от приятной новости, мы со Светланой связались с ним. Светлана стала моими глазами и ушами, что давало мне простор для действий. И в этом случае она мне помогла связаться с отцом. Мы появились перед ним, и он очень удивился тому, откуда мы взялись. И почему мы можем его видеть и слышать, а он нас, а все остальные не видят и не слышат ни его, ни нас. Мне пришлось уже на его собственном примере объяснить, что с ним происходит, и почему его никто не слышит и не видит. Конечно, было тяжело наблюдать за тем, как ему нелегко было освоиться с мыслью о том, что он уже умер, точнее, что он уже потерял свое физическое тело. Особенно тяжело было, когда его уже мертвое тело стали выносить из квартиры, чтобы похоронить в земле. Он удивленно смотрел на это и как-то очень печально и обреченно говорил нам, что они делают зачем выносят мое тело, ведь я здесь и я живой. Я понимал, как тяжело было ему осознавать происходящее, поэтому я не стал ждать, пока он увидит, как закапывают в землю его мертвое тело, как оно будет разлагаться в гробу и другие прелести, связанные с процессом освобождения сущности от мертвого физического тела. Я просто сразу освободил его сущность от мертвого тела, и вывел его сущность на достойный уровень, освободив ее от кармы, как этого воплощения, так и всех предшествующих, отработав ее вместо него. Вот это я имел право сделать, не идя против своей совести и своих убеждений. Первое время сущность Отца очень часто приходила к нам для того, чтобы поговорить. С каждым днем его сущность все больше принимала свой настоящий вид. Обычно сущность сразу после смерти выглядит как человек на момент смерти. И потеряв свое физическое тело, сущность человека продолжает воспринимать себя так, как воспринимал себя человек до смерти, смотря на себя в зеркало. Но постепенно сущность человека начинает молодеть и останавливается в своем молодении в возрасте 25-30 лет. Так и приходящая поговорить сущность отца с каждым днем молодела и вскоре стала выглядеть как отец в свои лучшие годы. Так как отец до меня достучаться не мог, он шел к Светлане и засыпал ее вопросами обо всем, с чем он сталкивался в своей новой жизни после смерти. Периодически он обращался и ко мне, тогда Светлана приходила ко мне, и мы уже втроем вели беседу о том о сём в новом мире отца. Я предложил ему однажды, что если он желает, я могу переместить его сущность на любую другую планету нашей вселенной, но отец отказался от такого предложения. И еще он сказал, что будет ждать своего рыжика. Так он шутя называл маму, хотя у нее волосы были не рыжие, а светло-русые, точнее цвета спелой пшеницы, и что без нее он никуда не уйдет. Проводником в новом мире для него стала Светлана, и не только потому, что он мог легко с ней связаться телепатически. Через нее он передавал приветы всем родным, больше всего, конечно, маме. Отец осознавал свою вину перед ней, и ему было тяжело от того, что он не сказал ей самого главного, когда был жив, и не извинился за ту боль, которую он причинил ей своими поступками. Когда отец хотел поговорить с мамой, мы звонили ей, и Светлана выступала в роли переводчика телепатической информации в привычные всем слова. Причем Светлана передавала не только точные выражения отца, его обороты, она передавала такие нюансы, которые знали только отец и мама, передавала даже его интонации. Маме было при этом очень тяжело, она прекрасно понимала, что Светлана только озвучивает отца, так как у него уже нет своих легких, чтобы произнести эти слова самому. Отец говорил ей, что он стоит рядом с ней, что он положил свои руки на ее плечи, мама чувствовала его присутствие, чувствовала его руки на своих плечах, но не могла его слышать и видеть, что очень сильно ее огорчало. Со временем отец освоился на своем месте и стал не так часто приходить и просить, чтобы передали его слова маме или кому-нибудь еще. И не потому, что ему стали все безразличны, просто он видел, как тяжело было маме каждый раз, когда он беседовал с ней. Он понимал, что такими своими действиями он только вновь теребил рану, которая начинала уже заживать. Он просто стал приходить проведать ее без разговора. Мама мне потом говорила, что слышала голос отца, он на очень короткое время пробивался к ней телепатически, но не мог удержать с ней телепатический контакт долго. Позже он оставил и эти попытки. Невероятные повороты судьбы. Отец только после своей смерти понял, сколько боли принес он маме некоторыми своими поступками, сколько несправедливых обид нанес. И самое страшное во всем этом – пришедшее понимание не исправит уже сделанного, и даже как-то компенсировать сделанное уже не получится». Вне физического тела совсем другие законы, и остается только одна возможность – стать защитником, ангелом-хранителем, чтобы астральные паразиты не могли чем-нибудь напакостить той, которая покорила сердце как в этой жизни, так и после нее. Часто люди говорят, что очень часто человек понимает, кто был рядом с ними только после того, как потеряют и ничего уже изменить нельзя. Нельзя сказать теплые и нежные слова тогда, когда они были больше всего нужны человеку, а не тогда, когда ты считаешь нужным сказать их сам. Иногда мы думаем, что часто повторяемые слова обесцениваются, что они опошли на устами лжицов и обманщиков, подлецов и негодяев, предателей и лицемеров, и хочется, чтобы дорогой тебе человек почувствовал тепло твоей души, заботы и внимания». И не стоит откладывать все это на потом, на лучшее время, которое может так и никогда не наступить. Но в случае с отцом все обстояло с точностью до наоборот. Только после смерти он понял и захотел сказать и доказать своей любимой, каким же слепцом он был и не понимал, какое счастье ему было даровано судьбою. Но у него уже не было физического тела, чтобы исправить все и доказать свою любовь. Думаю, что не только у моего отца появилось такое желание после того, как он покинул свое физическое тело. Только далеко не каждому повезло с тем, чтобы иметь возможность с другой стороны реки жизни донести это свое прозрение до тех, кто эту реку еще не перешел. О том, что существует возможность возвращения к жизни и она реально, узнали и темные. Паразиты поняли также и то, что не каждый погибший будет восстанавливаться, и это их очень обрадовало, так как они поняли, что восстановлению будут подвергаться только ключевые фигуры, и это скорее исключение из правил, чем правило. В этом они были абсолютно правы. Восстанавливались только те люди, те светлые войны, без которых было невозможно производить необходимую подготовку земли к освобождению от власти социальных паразитов. К сожалению, на войне без потерь не бывает, как бы печально это и ни было, главной задачей на войне можно было считать необходимость обеспечить минимальные потери, так как на войне гибнут самые лучшие и самые неподготовленные. Поэтому в первую очередь необходимо было обеспечить, чтобы не попадали под удар неподготовленные, особенно учитывая специфику этой тайной, но весьма реальной войны, которую большинство людей даже не в состоянии понять. Но то, что большинство людей далеки от понимания происходящего, не значит, что на ней не гибнут люди, которые отдают свои жизни ради тех, кто даже не понимает, что вокруг происходит. В августе 1996 года паразиты нанесли несколько согласованных ударов, направленных непосредственно против нас со Светланой. На этот раз они не пытались причинить непосредственный вред нам самим. Прошлый опыт убедил их в том, что наше физическое устранение практически невыполнимо по причинам, изложенным мною ранее. Поэтому темные стали наносить удары по людям вокруг нас, по той деятельности, которую вел я или Светлана. Но об этом несколько позже, а сейчас я хотел бы остановить свое внимание на ударах по окружающим нас людям. Одновременно с блокировкой французских виз для меня, а самое главное для Светланы – в Европе Марис де Ла Франсаж, который оказывал большую поддержку Светлане в продвижении ее таланта в мире высокой моды, случайно попал в аварию. Два больших грузовика совершенно случайно зажали его Феррари между собой и начали ее также случайно сплющивать. На Марисе была моя защита, и несмотря на то, что его машина была полностью случайно раздавлена двумя грузовиками, он отделался только несколькими серьезными переломами. Когда мы со Светланой узнали об этом, Первым делом нашли его в одном из госпиталей, куда его доставили с места аварии. Понятное дело, что поиск был телепатический, а не посредством обзванивания больницы и госпиталей по телефону. Телепатический поиск основан на настройке на нужного человека или объект поиска. Для подобной настройки достаточно фотографии, записи голоса или чтобы кто-нибудь хотя бы раз видел или слышал разыскиваемого человека и так далее. А потом... Происходит настрой на субъект или объект поиска, в зависимости от того, в каком виде необходимо получить результат. Ставится отметка на карте, и при необходимости можно указать местоположение человека с точностью до метра, а если это касается каких-то небольших по размеру предметов, с точностью до сантиметра. В данном случае человек был хорошо знаком нам, и быстро найдя его, я приступил к его восстановлению. Светлана снова была моими глазами, а я полностью сосредоточился на его восстановлении. Все прошло очень хорошо, кстати удалось собрать и срастить довольно-таки быстро, и оставалось только Марису отлежаться, и все было бы в порядке. Но кому-то было нужно, чтобы он был мертв, и ему ночью делают укол адреналина в сердце. Марис был здоров, как бык, никогда никаких проблем с сердцем у него не было, а тут... Родственникам потом объявляют, что у него ночью был сильный сердечный приступ, и его хотели спасти, сделав этот укол, но было уже поздно. Даже здоровое сердце не выдержит, если сделать укол адреналина и слегка переборщить с дозой. Доказать потом, что его убили таким образом, просто невозможно. Но и это еще не все. Убийцы в халатах оказались еще и весьма осведомленными в некоторых вопросах. Не дожидаясь утра и даже не сообщив о смерти ближайшим родственникам, сразу же произвели вскрытие и удалили многие внутренние органы, хотя этот человек и не завещал свое тело для этого. Сделали это только для того, чтобы он случайно не ожил. Ведь без вырезанных внутренних органов, включая якобы больное сердце, человека вернуть к жизни невозможно, и врачи на всякий случай подстраховались, а то вдруг у меня возникнет желание его вернуть к жизни». Вот с такими явлениями и ситуациями пришлось нам столкнуться в начале 1994 года, но это еще не все. Первая половина этого года была весьма сильно насыщена удивительными событиями, прямо связанными с Сан-Франциско и его окрестностями, но об этом в следующей главе. На этом пока все, подписывайтесь на наш канал, продолжение следует, всего доброго.